Всем привет! Сегодня мы будем с вами разбираться с тем, как устанавливать пакеты в системах, основанных на Red Hat. То есть в прошлое занятие мы с вами возились с DPKG и с APTOM, это утилиты для работы с пакетами у нас в системах Debian, а сегодня у нас YUM и RPM, это утилиты, которые работают в дистрибутивах, основанных на Red Hat lindex Будем с вами мы это все смотреть на самом таком популярном, наверное, RedHat-овском дистрибутиве, это CentOS. Если смотреть по lp овскому экзамену, у нас тема 102.5. В экзамене может встретиться у нас три вопроса на эту тему. Задачи, какие ставят перед нами LPIK-овцы, мы должны сделать все то же самое, что мы делали с Debian, то же самое сделать с Red Hat. То есть научиться устанавливать, удалять, обновлять пакеты, обновлять всю систему, искать пакеты и брать о них детальную информацию, кто от чего, как зависит. Слайдик будет у меня всего один, я с самого начала вам покажу. Вместо DPKG у нас RPM. Вместо apt у нас yum и некоторые дополнительные такие примочечки, которые мы посмотрим сейчас на практике. Вот он наш красивый centos и вот как в нем выглядит у нас терминал. Для начала повысим права для суперпользователя. Это здесь у нас команда su superuser. Ввожу пароль от суперюзера и работаю от него. Значит, тут у нас есть RPM. Тут у него название рекурсивное Red Hot Manager или RPM. Точно так же работает у нас Help, и мы можем посмотреть все, что он делает с пакетами, как обычно. Огромное количество он может делать различных вещей с пакетами. У него куча опций, вот вы видите. Он может работать и проверять пакеты отдельно, опции по проверке и по запросу пакетов. Отдельно у него есть опции установки удаления апгрейдов и всего прочего. То есть это такая мощная утилита, но как я и говорил вам про DPTG, также в Центасе у нас лучше использовать UMD. Но мы так более-менее сейчас, чтобы разобраться, давайте с вами попробуем, посмотрим такие основные особенности RPM. Для того, чтобы нам с ним с вами по-человечески разобраться, давайте опять скачаем Webmin. Сейчас только у меня здесь сеточка пропадает почему-то периодически. Webmin .com. Напоминает у нас такое программное обеспечение, которое позволяет на базе веб-сервера создать админку роли Linux-сервера. Мы с вами в тот раз скачали дебовские пакеты для Debian, сейчас мы с вами скачаем, увидите Red Hat, Fedora, CentOS, SUSE, все эти дистрибутивы у нас используют RPM пакеты. Скачаем RPM. Приостановил я запись, потому что очень долго скачивалась. Сейчас скачалось. Переходим в домашнюю папку нашего пользователя user, в его Папку закачки. Смотрим, что скачалось. Видим наш веб-ин. Для того, чтобы установить его, используем RPM с ключом "-i", то есть install. Устанавливает обычно молча, ничего нам не показывает, поэтому добавляем такой ключик V, verbose, то есть показывать то, что ты делаешь. Набираю я веб, нажимаю tab, и он дополняется именем файла, потому что я в этот момент нахожусь в той папке, в которой находится файл. И он видит то, что я имею в виду. Нажимаю Enter. Нашел, посмотрел ключик, готовит пакеты и видит то, что у нас центес ставит вебмин. Ждем чуть-чуть. Не буду останавливать для этого трансляцию. Должен быстро установить. Вот и прекрасно, видите, вебмин установился. Можно теперь зайти, вы видите, в консоль, э, в смысле, в браузер, и там администь наш, собственно, центр через вебмин. Но мы этим заниматься сейчас не будем. Для того чтобы удалить вебмин, можно использовать ключ erase, то есть и. И можно уже целиком пакет не писать, написать просто erase webmin. Пробегается и удалился. То есть install и erase удалить. Для того, чтобы проверить в порядке скачанный пакет, есть такая опция минус key, то есть минус ключ. Проверить ключ. И тот же самый webmin давайте проверим. Видит то, что у нас ключик не в порядке. Отсутствуют какие-то ключи. То есть я скачал какой-то файл, который, видите, он ну где-то что-то с ним не так считает наш RPM. Хотя я думаю в webmin все должно быть в порядке. Можно проверить не просто ключ, а вообще состояние пакета. Для этого используется у нас опция минус V, verify. Тоже с ключом verbose. Open, допустим, SSH клиент clients. clients, найдешь так? Ну давай так, клиент. И он нам показывает, на какие файлы опирается пакет Open SSH clients. И вы видите у нас слева точечки, то есть все в порядке. Сейчас давайте возьмем и отредактируем, допустим, user R, вот второй сверху файл, bin, scp, просто с вами как-нибудь навредим. Ну вот, допустим, здесь я введу что-нибудь вот такое, escape escapezz, сохраняюсь, снова проверяю пакет, и вот он нам показывает, видите, s5 и t у нас появились вместо второй точек. s это изменился размер, то есть size, 5 – это изменилась подпись MD5, есть такая подпись. И T – изменилось время редактирования файла. То есть он вот так вот нам показал то, что я навредил с SSH. Можно проверить версию пакета SSH. То, что я вот так сейчас взял и навредил, для SSH бесследно, скорее всего, не пройдет. Но ничего, у нас просто виртуальные с вами машины, и я могу баловаться сколько угодно. В реальности, конечно, так файлы редактировать не надо. Open SSH, например, просто посмотрим информация о SSH, и видим то, что у нас есть вот такая вот версия SSH установленная. Можем получить больше информации. минус "-Q", это ключ Query, запрос. "-Qi", это больше информации у нас. И мы уже видим информацию об этом пакете, такую более подробную, когда она была установлена, пакет у нас, дата его сборки, и описание самое главное, что это за программка и для чего она нужна. У нас SSH протокол используется для удаленного управления машинами, в частности. Можно спросить его, где документация по SSH минус query documentation D. И он говорит, то, что по SSH у него есть вот такое вот количество различных ритми, лицензий, протоколов, описаний и так далее. Можно спросить его, где вообще находятся все установленные пакеты относительно SSH, то есть all, all packets. И он показывает опять же то, что у нас один пакет, OpenSSH, вот он тут. LPIC нас просит еще рассмотреть следующие моменты. Есть у нас, значит, архив такой, вы видите, RPM. Это архив пакетный для Red Hat и для тех систем, которые его поддерживают. Что, если нам нужно посмотреть, что входит в этот пакет и разобрать его, грубо говоря, на составные части? Для этого есть... Такая утилитка RPM to CPO, то есть RPM переделать в CPIO. CPIO это такой формат Copy Input Output, это и двоичный архиватор, и формат файла. То есть у нас сейчас возьмется RPM пакет и э, перепакуется в понятный для остальных систем архивный пакет CPIO. Пользоваться утилиткой нужно так, мы пишем собственно название утилитки, что мы хотим взять, наш вебмин. Значок больше или стрелочка направо. И превратить его, допустим, в просто webmin.cpio. Только точка нам нужна. И видим то, что у нас теперь уже есть два файлика. И вот этот вот CPIO мы можем использовать в других системах. В принципе, это такой родной для Unix -а формат. В тему это не входит, но я давайте вам покажу. Есть такая команда less, которая может нам вывести содержимое файла в терминал. Так вот, мы можем воспользоваться этим less и посмотреть, что у нас входит вот в этот вебмин CPIO. И видим то, что это огромное количество различных файлов, скриптов и так далее, которые запускают вебмин чтобы выйти из леса, по-моему, Q надо нажать. Да, все верно. Ну, собственно, по RPM вы видели. Тут как бы особенной такой практики быть не должно. Это такая низкоуровневая утилита. Для работы с пакетами используется YUM, которым сейчас и займемся. Родной и понятный YUM у нас тоже понимает команду help. И он уже более по-человечески выглядит. У него меньше опций, меньше возможностей. И есть огромное количество команд проверить, очистить, Вы видите, удалить, получить информацию, вывести. Здесь у нас уже не какие-то коротенькие ключи, а полностью используются слова. И дополнительные опции, которыми он может пользоваться. Например, мы можем сказать ум install. У нас уже стоит Open SSH. Ну, давайте скажем SSH Clients. И вот он ищет, проверяет, видит то, что у нас уже пакет OpenSSH установлен. И у него последняя версия. Делать ему ничего не нужно. Если мы хотим удалить пакет, мы пишем ему remove Удали. OpenSSH клиенты. И он говорит то, что ну да, могу и удалить, например. А, давайте скажу ему, пусть, наверное, не удаляет пока. А, можем сказать ему... Все-таки удалить, допустим, весь SSH, yum remove open SSH. Давайте его целиком удалим. И он нам показывает то, что есть у нас зависимости. И поэтому вместе с openSSH он удалит еще openSSH клиенты, чтобы они просто так не болтались. То есть это умная утилитка, которая у нас позволяет и то, и то удалять. То есть он сам находит и разрешает зависимости. Я думаю, давайте скажем, чтобы тоже не удалял пока. Из интересного, вы видели, когда я его просил установить что-нибудь, где у нас был последний install, Uminstall, он сначала проверяет зеркала, базы и смотрит, что там находится. То есть, вы видите, он нам не просто сказал, то, что нас SSH установлен, он еще нам сказал, что у него последняя версия. То есть, э, в отличие от apt, где нужно перед тем, как что-то делать с пакетами, запустить apt-get-update и обновить информацию о репозиториях, Umin сам это все делает, он сам обновляет информацию в процессе установки пакетов. Этим он и прекрасен. По репозиториям с аптами мы смотрели репозитории. У Юма немножко по-другому выглядят репозитории, и каждый репозиторий у него лежит как отдельный файл. И лежат они вот здесь, вот в этих директориях, в этой директории jtc, юмрепост.dim, директории. Лист. И вы видите то, что у нас есть базовые репозитории и несколько еще репозиторий. Мы так подробно, опять же, не останавливаемся, потому что у нас LP следующий экзамен. Будет уже подробная работа с этими всеми утилитками. Будем хорошо про них разбираться. Давайте глянем, например, основной. Выведем его содержимое в терминал. cat, напоминаю, для этого используется. CentOS, допустим, Base, Repo. И что мы здесь видим? Дурацкий терминал у CentOS. Ничего не понятно, вот этот шрифт неудобный очень пишет то, что это зеркало для подключения клиентов и проверки, собственно, статуса, какие есть для пакета. И показывает у нас то, что имя есть, собственно, у этого репозитория и зеркала, где находится информация. Есть еще ключи, которые можно проверять, а можно и не проверять, то есть для того, чтобы проверить у нас действительно это этот сервер или нет. Если мы поставим gpg чек в ноль, он проверять включение будет. Соответственно, отдельно у нас есть зеркало для обновлений и отдельно для дополнительных пакетов. То есть такой формат. Если вы хотите сами добавить какой-то свой репозиторий, вам нужно вот в эту папочку дописать еще информации, там что-то .repo, и тогда у вас будет свой репозиторий какой-нибудь добавлен. Для того, чтобы обновить все пакеты, у нас используется команда yum upgrade". Вот такая вот. И вот он видит то, что появились некоторые обновления, пусть он их пока скачает и поставит, мне неважно. Мы с вами сейчас еще давайте глянем вот что. Я с вами нахожусь сейчас в папке, по-моему, с даунлоудами юзера, но ничего страшного. Есть такая утилита для скачивания пакетов, yum Downloader, которая позволяет нам скачивать пакет без установки, то есть просто, чтобы получить пакет из интернета. Пишется она, не дождемся мы с вами обновлений, давайте я пропущу этот этап. Пишется она так, yum-downloader. Так, а мы находимся в папке с репозиториями. Давайте перейдем, допустим, в папку нашего суперпользователя. Yum-downloader и имя пакета. Например, open-ssh. Да просто open-ssh. Смотрим скачал и видите то что он скачал нам и open ssh и open ssh клиенты раньше нужно было писать yum downloader пробел команды resolve то есть разрешить все зависимости и скачать их тоже сейчас он сам просто командой yum downloader знает все необходимые зависимости и подтягивает их за компанию и я как-то забыл вам показать то что yum еще умеет искать пакеты но я думаю это понятно search например тот же open ssh и он нам показывает то, что с OpenSSH есть вот следующие пакеты, которые собственно, содержат в себе OpenSSH. Ну, то есть это такая доступная, понятная утилитка. Урок получился у нас короткий, но неудивительно. RPM и YUM это такие достаточно э, несложные утилитки, по ним есть подробный help, позволяют работать с пакетами. Э, все это у нас пристегается на, на практике установка, обновление, удаление, разрешение зависимости. Все достаточно просто, есть понятные ключи, э, с которыми работают эти программы. Я думаю, по ним нам 13 минут достаточно. Спасибо, что смотрели.